Давай, ты фотографируй немного. Короче, у него полная пулка на Хубарту. Смотри. Он он. Да я за сумму просто все приковать не спорю. Вы что собираете? Сейчас блок дом, понял ли? Рукой-то? Рукой, конечно. Не <сил> тренайте ты умный. А что вы? Почему? Вы... <сил> да почему хлеб не забал? Потому что. Я издал... <сил> <сил> <сил> <сил> не зада. И в том придете вот такую Которую дали. Finish. Вот этот. Все, короче, день был пять, день пять, короче, скорее всего,